Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Я очень часто вижу в своих комментариях такие вопросы, как какую жидкость можно парить на подсистеме, можно ли заправить минифит нулевку и все в таком духе. В этом ролике я постараюсь ответить на вопросы о никотине и если я про что-то забуду сказать, то вы мне обязательно пишите в комментариях, там мы продолжим нашу дискуссию. Итак, первое, что нам нужно знать при выборе жидкости, это то, какой никотин вы желаете парить. На сегодняшний день у нас есть три основные разновидности никотина. Это щелочной, солевой и гибридный. Солевой никотин. Это одна из разновидностей никотина, которая известна довольно давно, но широкую популярность среди вейперов получила только в 2015 году. А в русскоговорящие страны пришел вообще в конце 2017 года. Солевой никотин является искусственным веществом, которое сбалансировано по уровню кислоты pH с организмом человека. Из преимуществ можно выделить то, что вы можете парить большую крепость без получения неприятного ощущения в горле или по-другому ТХ. Также он лучше усваивается. Щелочной это самый обычный никотин, который получают с синтезом из листьев табака. Содержание никотина в одном табачном листе от 0,3 до 5%. Также никотин можно извлечь из картофеля, помидоров и даже сладкого перца. Комбинированный никотин ⁇ это смесь щелочного и солевого никотина. Такая смесь позволяет вам парить более крепкую жидкость и получать удар по горлу. Если вы долгое время курили и хотели перейти на вейп, то для начала вам нужно разобраться, какую же жидкость и какой девайс лучше всего будет приобрести. Лично я рекомендую взять себе одноразку и подсистему. Одноразку обязательно с крепостью от 30 до 50 мг солевого никотина, а для подсистемы приобрести себе жидкость с обычным никотином, но уже от 3 до 12 мг. Да, Возможно, вы потратите какую-то крупную сумму денег на покупку всего этого добра. Но буквально за пару дней вы поймете, какая вам жидкость нравится и какой никотин вам приятнее всего парить. Теперь перейдем к соотношению. Возможно, вы часто замечали какие-то непонятные циферки и буковки на флаконах с жидкостью. К примеру, 60 на 40 ВГПГ. Или 40 ПГ, 70 ВГ. Что же это все значит? Все очень просто. В основном жидкость состоит из четырех ингредиентов. А именно пропиленгликоль, ПГ, глицерин, ВГ, пищевой ароматизатор и никотин. Грубо говоря, глицерин отвечает за количество пара, а пропиленгликоль отвечает за смешивание всех ароматов в жидкости. Соответственно, чем больше у вас глицерина, тем больше будет пара. Ну и чем меньше глицерина, тем меньше у вас будет пара. А большое содержание пропиленглюколя дает так называемый удар по горлу. То есть вы чувствуете, когда вы парите, даже если в жидкости содержится маленькое количество никотина. Ну и наконец-то мы возвращаемся к вопросу, какую жидкость заправить в спотсистему или же в любой другой девайс. Зачастую в подсистемах находится очень маленький испаритель, который не способен быстро впитывать в себя густую жидкость. Поэтому для такого рода устройств я рекомендую использовать жидкость с содержанием глицерина не более 60, а вообще лучше не более 50%. Благодаря такой жидкости ваш испаритель проживет гораздо дольше и вы будете получать больше удовольствия от парения. Также, такого рода устройства вы всегда можете заправить как нулевку, то есть жидкость без никотина, так и солевой никотин, щелочной никотин или же гибридный. Это никак не скажется на вашем устройстве. Ну и, конечно же, небольшой лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваша жидкость прожила как можно дольше, храните ее в темных холодных местах, поскольку никотин имеет свойство окисления. В конце ролика я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали в комментариях о вашей любимой жидкости. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.